Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на очередном интервью с нашим новым спикером. Мы рады, что на этой неделе у нас интервью идут по несколько интервью в день. Это означает только одно – в нашем сообществе становится все больше и больше профессионалов, которые делятся своей информацией. И сегодня я с гордостью вам хочу представить еще одного спикера, еще одного человека – который поделится потрясающими знаниями с нашим, с нашим сообществом. У нас сегодня вечером в гостях Виктор Семикин. Виктор, Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые сообщества, уважаемые слушатели, дамы и господа, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать. Хорошо. Виктор, ну смотрите, я сразу, знаете, чтобы немножечко нам такое, а, знаете, напряжение снять. Давайте представим вот что. У нас с вами сейчас будет беседа. Просто беседа, Хорошо. чтобы пообщаться, рассказать про курс, с вами познакомиться и так далее. Поэтому у меня первый к вам вопрос. Вкратце, вот расскажите немножечко о себе. Скажем так, как вы пришли вот к такому опыту, который имеете на сегодняшний день? С чего начинали, как, где были и так, далее, и так далее, чтобы вот наши зрители, зрители смогли с вами познакомиться? Спасибо, Сергей. И прежде чем переходить к, о своем опыте, я бы хотел обратить внимание, что вот сегодняшняя моя презентация совпала, совершенно случайно совпала с таким, с таким интересным событием, как Всемирный день психического здоровья. Mm -hmm. вот, да, и я думаю, что сохранение здоровья психического актуально для всех нас для всего сообщества, для всех вообще людей на планете. Вот. И э, я хотел бы разреш, я прошу разрешения поздравить с этим праздником и пожелать крепкого здоровья всем членам сообщества, вот всем, кто меня слушает, э, здоровья и физического, и психического, и духовного. Это здорово. Mm -hmm. Поздравить всегда можно, тем более, когда такие хорошие поздравления говорите. Вот, ну а теперь о себе, о своем жизненном пути, интересах и коротко достижениях. Ну, мне уже, я в солидном возрасте, мне достаточно лет, но на самом деле я не чувствую своего возраста, чувствую, что я молодой, полон сил, энергии, творческих идей и замыслов. Вот не знаю уже более 50 лет, сказать, не знаю, что такое болезнь. Вот, не, не принимал лекарств уже сто лет. И, соответственно, сказать, не посещал больницы. И мне, собственно говоря, хочется поделиться с вами, уважаемые друзья, сказать, как я к этому пришел. Каким образом, где-то порядка 50 лет тому назад я был таким хилом, болезненным, закомплексованным парнем. Меня это не устраивало. И я очень хотел изменить эту ситуацию, изменить себя, вот, и начал искать, искать возможности, пути, средства для совершенствования. И вот случайно я наткнулся, так сказать, на понятие, на идею йоги, йога. Mm -hmm. вот, я загорелся, и в те времена очень сложно было найти литературу. Не было, собственно говоря, и учителей. Вот, но мне... Удалось все-таки найти определенный, сказать, литературу, знания, людей, которые смогли мне передать определенные знания, представления в этой области и опыт. И, собственно говоря, вот практикую пять лет, в юности, в 16 лет я начал этим заниматься, Вот и через пять лет я изменился до неузнаваемости. То есть меня и окружающие не узнавали, я сам себя не узнавал. Я открыл в себе внутренние ресурсы, вот, и понял, сказать, что возможности человека сказать они действительно велики. Вот, что в человеке заложены сказать колоссальные ресурсы, вот, но их нужно в себе открыть, их нужно реализовать, угу. вот, и человек, сказать, может себя <кх> развить. То есть, угу. начали вы путь своего, скажем так, усиления и духовного, и физического с йоги, правильно? Да, с йоги, совершенно верно сказать. Угу. Ну и, собственно говоря, йогой я занимаюсь, не скажу, чтобы очень основательно сказать, но, так скажем, регулярно более 50 лет. Вот. Да, От йоги я перешел сказать, к другим системам самосовершенствования, изучал, сказать, и другие практики, в том числе, сказать, и западноевропейские практики совершенствования, а вот тренинг, сказать, психотехнические различные системы и так далее. Mm -hmm. Вот, собственно говоря, вот этой работе над собой я и обязан своим, в общем-то, успехом определенным успехом, сказать, и в образовании, и в науке, и в приходу в профессию психолога, вот, ну, скажем, одним из таких значимых успехов. В 23 года я стал директором школы и, в общем-то, 7 лет успешно работал, строя школы, создавая системы, совершенствуя системы образовательные среднего образования. Угу. Затем более 40 лет моей службы в высшем образовании, вот в разных должностях, в том числе, сказать, руководящих должностях, ну, где-то порядка 38 лет я был руководителем разного ранга, заведующей кафедрой, декан факультета. 20 лет я создавал факультет психолого-педагогический, разрабатывал программы вместе со своими коллегами, сказать, уникальные программы образования и подготовки специалистов в этой области. Вот. Затем 12 лет исполнительный директор Межрусской ассации духовно-нравственного просвещения Покров. 10 лет проректор ВУЗа. Вот. Ну, Может, и... значит, а что это за центр духовно-нравственного просвещения? Значит, в Санкт-Петербурге был такой открытый уникальный центр в 2000 году. Точнее, это не центр, это ассоциация, Межвудская ассоциация. Вузы объединились вокруг Духовной академии. Вот тогда был ректором Духовной академии Владыка Константин. Вот, и договорились, собственно говоря, о работе в области духовно-нравственного просвещения, студенчества. В нашу ассоциацию вошло в конечном итоге более 40 вузов. Причем, сказать, это не только Санкт-Петербург, это вузы и Москвы, и целый ряд других регионов. Вот, огромная работа проводилась именно планить сказать просвещения воспитания духовно нарастного сказать со студенческой молодежью она и именно на студентов деле. да была она да, да это студенты сказать но в эту, в орбиту нашей деятельности входили сказать, и преподаватели и сотрудники и разные общественные организации мы контактировали с разными общественными организациями mm -hmm. вот церковью вот с духовными центрами различными и так далее это была колоссальная работа на самом деле сказать мы так скажем окормляли порядка Значит, несколько сотен тысяч студентов. Как у вас сформировался вот курс? Как вы поняли, что готовы сформировать и весь свой опыт многолетний, скажем так, упаковать и, вот, скажем так, сделать из него доступную информацию для многих людей? Ну, на самом деле, ш, круг моих интересов довольно широк. Это и психология развития, это психология организационная, это психология безопасности, вот, это духовная психология, трансперсональная психология и так далее. Да? Вот, но как бы мои интересы, они, в общем-то, все время направлялись в русло психологии здоровья. Возможности человека, резервов сказать и сказать резервов человека, обоснования сказать, механизмов как бы духовного раскрытия и психофизического сказать, совершенствования человека. И, собственно говоря, я и сам практиковал эти вещи, вот, анализировали именно в области науки. В свое время я учился в аспирантуре в Институте психологии Академии наук. Это, были, это было начало 80-х годов. Вот, и защищал там диссертацию как раз по проблемам произвольной саморегуляции. Mm -hmm. Мы изучали поведение, деятельность человека в экстремальных условиях деятельности. Это трехсуточный режим непрерывной деятельности, депривации сна. сна. Вот, это очень сложное, очень... То есть э... это такой был некий... Экстремальный... Правильно? Да, да, да, совершенно верно сказать. И вот тогда, сказать, собственно говоря, для этого эксперимента я, я готовил группу испытуемых, которые, собственно говоря, освоили методы саморегуляции, в том числе сказать, на основе психотехники, йоги, аутотренинга и так далее. Вот тогда я смог обобщить, собственно говоря, на том этапе уже вот те все свои наработки. Свои представления, свою концепцию, сказать, уже и, собственно говоря, была защищена диссертация, кандидатская диссертация. Uh -huh. вот. Ну, и, в общем-то, я, собственно говоря, работал и далее в этой области, вот, в научном плане, значит, делали разработки, значит, различных сказать, технологий, и испытывали их, экспериментировали. Вот, Сам я тоже, собственно говоря, испытывал все эти uh -huh. вещи. Вот. Ну и э, сегодня, сегодня, как бы, мои интересы они сосредоточились в области как раз психологии здоровья, э, внутренних ресурсов человека, возможностей человека. И вот мой курс, так он и называется: Твои возможности, человек». Э, и э, двоеточие секреты здоровья, жизнестойкости и продуктивности. Вот эти три как да. бы, блока. Давайте к курсу да. перейдем. А да. что? что значит изначально психология здоровья? Да. То есть. Как курс будет построен? Значит, вот три блока в этом курсе. Секреты здоровья, секреты жизнестойкости и секреты продуктивности. Значит, мы рассматриваем здоровье не просто как какое-то общее понятие отсутствия болезней. На самом деле это здоровье, сказать, это особое высокое состояние человека, когда внутри он имеет синергию различных систем, различных процессов, когда он находится в состоянии гармонии внутренней и внешней, с внешним миром, да, когда он ощущает свою целостность. То есть в нем пробуждается сказать, и работает творческий потенциал. Вот когда он понимает э, смысл своей жизни да, и, и может строить свой жизненный путь, вот это, собственно говоря, такое глубинное понимание здоровья. То есть здоровье, здоровье вытекает из твоего, вну... ну, твоего настроя, из твоих мыслей, твоих действий. Если в голове ты здоров, то физически, соответственно, ты тоже будешь здоров, правильно? Абсолютно точно, сказать. И здесь, конечно, доминирующим является именно, сказать, наша психика, наши мысли, наши переживания, наши mm -hmm. установки, вот. Но мы все знаем, что человек это существо трехсоставное: это физическое тело, это mm -hmm. душа, да, и это духовная духовность духовный да. в человеке, да? Собственно говоря, сказать вот гармония всех этих трех составляющих сказать и обеспечивает здоровье. Но при этом, сказать, конечно, ведущими уровнями, ведущими регуляторами в человеке должны быть именно уровень духовный. То есть это ценности, это мировоззрение, сказать. И вот, собственно говоря, мы как раз в первые лекции и будем рассматривать, сказать, да, значимость, важность адекватного, правильного мировоззрения, э, система координат, сказать, в которой человек, сказать, только и может правильно выстроить свой жизненный путь и, и реализовать себя. Это, mm -hmm. этому будет посвящена, сказать, вот, собственно говоря, первая лекция, которую мы начнем, наверное, где-нибудь вот, через две, ну ближе к ноябрю-мечте, наверное. Mm -hmm. Вот. То есть, получается, у вас, э, простите, я для уточнения, да, чтобы понятно. То есть, благодаря вашему курсу э, по-хорошему можно вылечить многие психосоматические заболевания. Потому что у нас по статистике 90% больных в больницах на самом деле здоровые. Здоровые. Это просто они многие себе накручивают, и болезни э, из-за накрутки, то есть, запускается момент психосоматического воздействия на организм, и то, о чем ты думаешь, тебя начинает преследовать. Совершенно верно сказать. Но ну, вот еще раз я хочу обратить ваше внимание, сказать, что человек – это существо целостное, и в нем вот эти все составные части, и физическое тело, и душевная, и духовная психика, сказать, и духовность, они все воедино. сказать, И естественно, сказать, от нашего... От наших мыслей, сказать, от наших переживаний, от наших установок, сказать, да? от того, как мы смотрим на себя, на других людей, в каких мы отношениях находимся с другими людьми, да? как мы оцениваем свои поступки угу. да? и поступки других людей. Сказать. От этого, безусловно, зависит здоровье. На самом деле, сказать, так скажем, важнейшим фактором и возникновение болезней является психологический фактор и в то же время сказать важнейшим фактором э, исцеления, излечения тоже является психологический фактор mm -hmm. эти факты сказать вот эти они хорошо известны хорошо изучены представлены сказать в учебниках э, в различных сказать популярных книгах в системах сказать оздоровительных и так далее вот совсем недавно мы э, работали на базе сорковой больницы сестрорецкие э, в центре э, реабилитации вот, нас пригласил главный врач для того, чтобы мы вот проводили значит, беседы, mm -hmm. проводили сказать, занятия с людьми, которые имеют различные функциональные нарушения. Вот, собственно говоря, сказать, вот речь и шла о значимости э, правильных наших установок, наших правильных мыслей, mm -hmm. вот, э, мыслей саногенных, саногенного мышления. Есть такое понятие саногенного так, вот Саногенное, то есть здоровое мышление, то есть здоровый взгляд на мир, на окружающих людей, на самого себя. Правильное. <свят> то есть это отсутствие, сказать, э -э значит, негативных э -э мыслей, негативных переживаний, это контроль над своими эмоциями, отрицательными эмоциями. Это способность, сказать, управлять этими состояниями. Это способность приводить себя в нужное, гармоничное, бодрое, жизнерадостное, творческое состояние. И без лекарств, правильно я так понимаю? Абсолютно точно, сказать. Вот я вообще не знаю <свят> лекарств, я не знаю даже, как они называются, извините, потому что меня это <свят> не волнует, не интересует, сказать. Я знаю, что внутри меня есть все лекарства. На самом деле, сказать, лекарства внутри человека. Вот. Эти лекарства только нужно <крыть> открыть, достать mm -hmm. и их использовать. В человеке все есть. На самом деле вот мы убеждены в том, что человек – сказать, это бесконечный космос возможностей. И вот сегодня в науке рассматривается и разрабатывается такая гипотеза, что человек – это своеобразная голограмма Вселенной. То есть в человеке колоссальные так сказать, ресурсы. Все, что во Вселенной сказать, в нем сокрыто. И вот, собственно говоря, мы и… Несем представление сказать, о том, что человек, познай себя, открой свои внутренние эти ресурсы и mm -hmm. реализуй себя. Вот. Собственно говоря, mm -hmm. здоровье это только первая ступенька развития, самореализации, раскрытия вот того потенциала, который в человеке есть. Ну, mm -hmm. это в определенном смысле и начало, это и, собственно говоря, и то состояние, которое полноценное состояние, которое обретает человек. Вот результате... А что еще будет в вашем курсе? То есть какие будут в нем ну, базовые знания, блоки, из чего он будет составлять? Вот, если немножечко нам, скажем так, да. сюжет, сюжет да. вашего курса да. Да. Ну, вот первая лекция, собственно говоря, это секреты, философские секреты здоровья, да, то есть, представление о здоровье на самом деле сказать, да, а, а некоторые такие представления, которые являются парадоксальными и малоизвестными. Вот. Далее, сказать, у нас э, психологические основы. Здоровье, то есть, что э, в человеке есть, из чего mm -hmm. состоит его душа. да, То есть, чтобы собой управлять, чтобы себя э, раскрывать, человек должен понимать э, устройство своей души. Вот этому mm -hmm. будет посвящена, сказать, вторая лекция. Третья лекция, сказать, здоровое тело – продукт здорового ума. Mm -hmm. То есть, вот то, о чем мы с вами как раз говорили, сказать, что вся разруха э, э, из головы. Развуха да, в головах, да, начина, начинается в головах. Вот. А, значит, управление своими эмоциями. Как контролировать свои эмоции, свои состояния, сказать, и как освободиться сказать, от негативных переживаний. А, далее у нас вопросы технологий оздоровления, сказать, в том числе сказать, такие традиционные технологии, как йога и некоторые восточные практики. Вы еще будете методики рассказывать на своем курсе. Методики, а, технологии, а, сказать, да, сущность да, и так далее. Вот. Ну и наконец в завершение сказать это обобщающий курс культуры здоровья. Да? То есть человек, сказать, культурный, сказать, образованный, сказать, безусловно, он должен иметь и, э, и владеть сказать, знаниями, как себя как сохранять, как укреплять, сказать, как развивать свое здоровье. Вот. Mm -hmm. Это вот первый, собственно говоря, цикл. Ну а второй цикл это жизнестойкость, жизнестойкость, жизнеспособность. Сегодня наш мир мы знаем, сказать, мир экстримов. Мир очень противоречивый. Вот мы знаем, сказать, вот, что поток информации возрастает, сказать, стремительно, нарастает, что противоречит, сказать, значит, конфликты, кризисы, сказать, да, в мире сказать все более и более растут. Отношения между людьми, сказать, напрягаются и в семье, и на работе вот И между этносами, между государствами и так далее. Сказать. То есть идет война, на самом деле, сегодня война на всех уровнях. Вот как в этих условиях сказать, человеку выжить? Не просто выжить, а сохранить свое человеческое, сказать, достоинство, да, свое здоровье да, и, есть, в общем-то, реализовать... Курс, как быть адекватным, здоровым психологическим человеком, в стрессовых ситуациях в нашем современном мире. Совершенно верно сказать. Как научиться противодействовать манипуляциям, да? различным, сказать, угрозам, которые сегодня нас окружают, от экологической угрозы, сказать, да? Много, да. Да, и так далее, сказать, да, до информационных угроз, mm -hmm. вот, собственно говоря, так скажем, это методики психологической защиты. Как обрести mm -hmm. психологическую защиту, чтобы сказать вот выжить в этом сегодня шизофреническом, я не побоюсь этого слова сказать. Mm -hmm. Это сегодня будет, кстати, mm -hmm. сказать, поскольку <laughs> вот, праздник психического здоровья сказать. Mm -hmm. сегодня. Mm -hmm. Да, да, да, да. Здоровье, понимаете? Так вот, как сохранить свое здоровье, сказать, да, и как, собственно говоря, так скажем, обратиться к людям или помочь людям, сказать, то же самое, сохранить свое здоровье и, и быть, и в то же время, сказать, быть продуктивным. Вот это третий блок, значит, мало иметь хорошее здоровье, да, естественно, каждый человек, сказать, должен реализовать свой тот потенциал колоссальный, который в нем заложил природа или Бог. да, uh -huh. И это, собственно говоря, есть понятие продуктивности жизни. Да, то есть как построить свою жизненную траекторию, да, чтобы uh -huh. реализовать себя. Вот об этом, сказать, будет, собственно говоря, в третьем блоке. Да. А, Но... а можно еще такой вопрос, вот пока я пока не забыл? Скажите, пожалуйста, вот вы перечислили очень много и техники, и методики, Можете хотя бы один, одну какую-нибудь методику легкий какое-нибудь вот одно действие, какое-нибудь одно э, хорошее такое, скажем так, хорошее упражнение э, легкое, которое человек вот прямо сегодня сможет применять, и у него уже будут какие-то изменения, он уже будет, скажем так, более защищен от этого, вот, как вы назвали, шизофренического влияния нашего мира. Вы знаете, ну на самом деле легких и простых методик нет, вот. но я вот вам сообщу, может быть, самую доступную, самую легкую методику, точнее сказать, заповедь, которая, сказать, в свое время, 2000 лет тому назад, сказать, сообщил, сообщил сказать, человечеству Христос, да, и эта заповедь очень простая. Возлюби Бога своего, да, всем сердцем, всей душой, сказать, и возлюби ближнего своего, как себя самого. Вот три составляющих, да, которые могли бы изменить весь мир. И так скажем, если бы люди следовали этим заповедям, весь мир бы превратился в райский сад. То, что было в начале сказать, творения мира. Так вот, возлюби себя прежде всего. То есть полюби себя умей себя любить умей себя ценить да это вот первое как бы да вот естественно относись к другим не делай другому того чего бы не желал чтобы тебе делали простая элементарная заповедь вот. ну, а уж вот в отношении к богу сказать но это уже люди бывают разные религиозные не люди и так далее но если ты Бога не принимаешь так сказать, то возлюбить так сказать этот мир да? возлюбить сказать его красоту вот. Ну да, если себя не любить, то получается, ты даже не сможешь других любить, правильно? Абсолютно точно. Yeah. Абсолютно точно. Это простая очень простой совет, простая элементарная рекомендация, да. Но понимаете, надо с этим, с этим работать, надо этим работать. Вот. но может быть еще одно простое, так сказать правило, которое, значит, я посоветовал бы нашим слушателям вот на данном этапе, да? вот, то есть стараться э, свой ум наполнять позитивом, радостью, добром, э, если не любовью так сказать, то красотой, да, вот, и стараться избегать. Вот трудно бороться с негативными мыслями, с негативным переживанием так сказать, да, но нужно вот в себе сохранять, наполнять себя, так сказать, вот, позитивом. И тогда через какое-то время человек заметит, сказать, что позитив у него расширяется, а негатив, так, сказать, он постепенно отступает и отходит. Вот, элементарные простые вещи. Да? Это практика повседневная. Ну и третье еще может быть правило сказать: научитесь расслабляться, релакс. Мы живем в мире, сказать, который нас постоянно прессует, постоянно сказать, на нас воздействует, сказать, да, и в течение дня сказать мы испытываем массу этих воздействий разных негативных от экологических сказать, до психологических сказать, да, и других информационных факторов, вы кстати, сказать, вот, грубо говоря, сказать, мы в течение дня превращаемся в, некое, в некую деформированную сказать, такую сущность. Да? Вот. Если вы сможете расслабить свое тело, свой ум научиться, так сказать, релаксу, вы тем самым, так сказать, возникает как бы способность к деформации, к, к упругой, да, к упругому восстановлению, к упругой деформации, так сказать. То есть все эти напряжения, все эти воздействия, так сказать, они как бы уходят. Вы распрямляетесь, да, и снова возвращаете свое целостное состояние. Учитесь расслабляться, дорогие друзья. Вот про расслабление могли бы сказать хотя бы, ну, какой-то легкий тоже пример, о которых, может быть, многие не догадывались, как можно расслабиться? Значит, на самом деле у человека есть эти механизмы расслабления, релаксации. Ну, вот во время сна сказать, человек, конечно, расслабляется. Да? Вот. Но, к сожалению, сказать, вот, сегодняшняя, сказать, вот эта вся наша жизнь, да, она не позволяет и во сне человеку расслабиться. Да? Вот с чего нужно начинать расслабление, сказать? Это это просто принять удобную позу, лежа, сказать, или сидя. Вот, но, значит, и об, обратить внимание сказать, на все свое тело, сосредоточиться на руках, ногах и постараться вот ослабить все мышцы. Это, во-первых, сказать. Во второе сосредоточить свое внимание на дыхании, на спокойном, медленном, сказать, равномерном дыхании. Вот. Ну и третье, сказать, постараться успокоить свои мысли. То есть э, значит, э, мысли у нас постоянно скачут, как, э, как обезьяны. Вот. Так вот их нужно просто успокоить, э, уйти сказать, вот от этого потока мыслей. Да? Вот. Э, Но ну это, это начало релаксации. На самом деле в глубокой релаксации человек теряет ощущение своего тела, он э, в нем, так скажем, останавливается, сказать, даже замедляется, останавливается сказать, мышление, он забывает себя. И вот это состояние, парадоксальное, сказать, оно способствует быстрому восстановлению всех систем. То есть саморегуляция у человека настолько совершенна, что в этом состоянии человек быстро возвращается к своему естественному, целостному, гармоничному состоянию. Вот, но я э, э, э, э, готов <euro> за несколько сеансов научить всех желающих Глубокой релаксации, вот, и еще один прием, сказать, тоже оздоровление, сказать, элементарный прием, он кажется совершенно простым, но на самом деле там секреты есть в этом приеме, сказать, это самомассаж. Вот я тоже готов научить этому самому массажу, сказать, с помощью которого, сказать, за 15 минут вы будете снимать себя напряжение, в том числе, сказать, и психические напряжения, да? А что такое, что тако, что такое самомассаж? А, ну, мы знаем, когда массирует нас специалист, да, вот, но люди не умеют а, взаимодействовать с своим телом. Это, так скажем, элемент а, телесно-ориентированной терапии. А, эле, просто элементарно сказать, мы, а, наше тело – это инструмент нашего духа, да, инструмент нашей души, мы его должны содержать в порядке, мы его должны любить. И поэтому сказать, вот, прощупывая, лаская свое тело, да, мы его тем самым, сказать, делаем как бы сознательным, мы освещаем своим сознанием, сказать, да, вот различные мышцы, ткани там и так далее, да, и тем самым мы как бы элементарно воздействуем, сказать, на более глубинные структуры, в том числе, сказать, и на центры мозговые, на центры нервной позвоночника и так далее, сказать, и э, их... Их как бы возбуждаем, скажем, да, и настраиваем. То есть в, в конечном итоге, сказать, человек может играть на своем теле, как на инструменте, да, приводя его в нужное состояние бодрости. И это тоже будет в вашем курсе, правильно? И это тоже будет в курсе, да, совершенно верно. Хорошо. Виктор, давайте смотрите, очень много вы всего рассказали, много, лаконично. Вот знаете, по, по сегодняшнему интервью, по вашему разговору, я понимаю, что вам хочется рассказать все, что там будет, я просто представляю, сколько там будет информации. Давайте тогда мы сейчас у наших зрителей спросим, может быть, есть какие-то вопросы, что, может быть, что-то они хотели разобрать, ответить, задать вам какие-то вопросы. Очень а хорошо. Про... Правильно хотите сейчас, пишите нам в чате, я зачитаю ваши вопросы, и я уверен, Виктор вам более подробнее все расскажет. Я готов, есть внимание. Давайте, сейчас мы ждем несколько минут. Вот, если тогда вопросов не последуют, то будем ждать с нетерпением ваших курсов на нашем, на нашем, в нашем сообществе. Так, что-то чат у нас молчит. Ничего страшного. Ну, наверное, все, э, все здоровые <смех> и не нуждаются. <смех> вот на самом деле... <смех> <смех> Они не знают, что... Потому что я честно, вот я вроде вас послушал, вот, с одной стороны все понятно, а с другой стороны, честно могу сказать, ничего не понятно. То есть материал объемный, материала много, и хочется вот прям, наверное, уже к курсам э, приступить. – Народ переваривает. – Виктор, да, нету. Все говорят, что очень интересно, ждем курс. А пока, значит, здоровье заложено в самом человеке. Ну да. Хорошо, Виктор, давайте тогда, знаете как, подведем, ну не то, что подведем итог, то есть получается, вы будете рассказывать по-хорошему ваш курс, это методика здорового образа жизни, психологического и физического – основанная на многолетнем вашем опыте и многолетних экспериментах как над собой, так и над другими людьми а в области ну, вот, ваших исследований и э, работы в психологических каких-то центрах и вузах. Да, Сергей, я только хочу уточнить, над людьми мы эксперименты не ставили. Ну, <laughs> мы про, мы просто классно. с ними старались найти уникальную для них, для каждого человека, сказать, способ, систему, подход, э, оздоровление сказать, да, и открытие в себе внутренних uh -huh. Вот это совместный творческий труд, вот это совместная работа, соработничество. Хорошо. Ну, Виктор, все спрашивают, что курс, ждем курса. Давайте, а вот, смотрите, вопрос, для кого будет курс? Вот как бы вы характери... ну, скажем так, Каком, ну, не то, что о возрасте не имеет смысла, да, наверное, говорить, но для кого, вот, скажем так, подходит больше ваш курс? Я, я ожидал этого вопроса. На самом деле этот курс подходит вообще, в принципе, для э, любого возраста, значит, в том числе, сказать, и даже для детей. Я имею в виду э, в элементарном его изложении то есть это э, обучение здоровому образу жизни. Вот. И, естественно, сказать, с возрастом у все больше и больше появляется потребность в этих знаниях, в этих навыках и так далее. Да? Вот. На самом деле, я бы так сформулировал, сказать, значит, этот курс нужен всем здравомыслящим людям, которые готовы э, к своему э, развитию, э, самосовершенствованию, самореализации. Вот, и обретение, сказать, не только здоровья, да, но и жизнестойкости в нашем сложном мире, да, и продуктивности своей жизни. Вот я бы так… Как бы, хорошо, шел... хорошо. Прекрасно. Виктор, ну что ж, спасибо вам большое за ваше интервью, спасибо вам большое за ваш многолетний труд. И за то, что вы этим многолетним опытом будете делиться сегодня э, с нами и с участниками нашего сообщества. Безумно этому рады. Еще раз спасибо, что пришли и рассказали более подробнее про свой Технологии. Спасибо, Сергей, спасибо, уважаемые слушатели. Да, я буду стараться э, передать вам все то, что сегодня наработано, да, все, что мы знаем, все, что мы умеем. Да, и это во, во имя, сказать, здоровье нашего общества, нашей планеты и каждого человека на этой планете. Спасибо. Отлично. Ну что ж, друзья мои, это было наше очередное интервью с новым спикером. Завтра а, у нас тоже очень насыщенное расписание и по образованию, и по интервью, поэтому следите за расписанием, всем хорошего вечера, учитесь, будьте здоровы и увидимся на уроках. Всего вам доброго, до новых встреч. Всего Пока. доброго, до свидания, счастливо.